Так, всем привет. Женскую половину моих подписчиков и зрителей, если сейчас смотрят, поздравляю с 8 марта. Вот, пользуясь случаем, сегодня разберем тему ответственности за нарушение законов об обороне и мобилизации. Тема широкая. Ну, постараюсь коротко, минут за 15 основные тезисы рассказать. Что нужно знать, что, на что обратить внимание. Есть закон о мобилизационной подготовке и мобилизации. Там есть раздел 4, там статья 21 и 22. Вот, они определяют обязанности предприятий, организаций относительно мобилизационной подготовки и мобилизации. И обязанности граждан относительно мобилизационной подготовки. вот они в эти статьи достаточно широкие. Я не буду все обязанности перечислять. Ну вот, допустим, для предприятий, что предприятие должно делать: это вести воинский учет призывников, военнообязанностей, военнообязанных и резервистов, из числа работающих осуществлять мероприятия относительно бронирования военнообязанных на период мобилизации и в особенный период, и предоставлять отчетность. По этим вопросам, соответствующим органам государственной власти и другим государственным органам в установленном порядке. Предоставлять соответствующим органам государственной власти необходимую для планирования и осуществления мобилизационных мероприятий информацию. Вот. И там ряд еще других. Это относительно обязанностей предприятий и организаций. Вот. Потому что за невыполнение этого они несут ответственность. Вот. Как уголовную, так и э, административную. Вот. Ну, руководители этих приятий, ответственные лица. Что касается граждан, то я советую еще, есть такой порядок организации ведения воинского учета призывников и военнообязанных. Вот. Там есть прям раздел правила военного учета призывников и военнообязанных в этих ну, кроме того, что, ну, например, из этих правил первое, что первая очевидная такая обязанность это пребывать на, ну, то есть состоять на этом воинском учете по месту проживания. Вот. Естественно, если вы пересекаете, ну, вот, допустим, поехали сейчас в другие регионы, да, люди, более семи дней, если вы там пребываете и не ставите не становитесь на воинский учет то это уже считается нарушением поэтому тут уже могут привлекать к административной ответственности понятное дело что установить дату точную когда вы приехали сложно и ну, может быть практически невозможно но опять же вы можете дать пояснение да у вас их возьмут а вы напишите там или как-то это э, трудоустроитесь где-то да ну допустим и так, ну, то есть, эта информация может э, как-то дойти до субъекта привлечения к административной ответственности, да. Поэтому имейте в виду. Так, э, следующий момент. Не, ну, тут написано, не менять место фактического проживания с момента оглашения мобилизации. В военное время не выезжать с места проживания без... Разрешение военного комиссара. Вот. Ну, кто, кто вот из тех, кто там миллионы людей уже переселились в другие регионы, кто получил э, это разрешение? Вот. Ну, наверное, единицы вот. из миллиона там десятки людей, может быть, и вряд ли. То есть все уж убежали, скажем так. Поэтому, ну формально это как основание для привлечения к ответственности. Ну таких случаев я не знаю, по крайней мере, вот. Поэтому вы можете, ну вот, допустим, одной из тоже обязанностей лично уведомлять в, семиднев, в семидневный срок органам, в которых они пребывают на военном учете о об изменении семейного положения, здоровья, состояния здоровья, место проживания, образования, места работы и так далее. То есть, то, о чем я говорил. Это все в этих правилах написано. Относительно... Допустим, если вы потеряли, вот есть приписное свидетельство, там еще какие-то военные билеты белые, да, там говорят, то вы об этом должны сообщать. Вот. Потому что многих сейчас нет этих документов, они говорят, вот у меня нет, я потерял. За это тоже предусмотрена ответственность. Поэтому я советую просто перечитать вот это, там есть, я все не буду сейчас зачитывать, что ну, будет слишком длинно, я оставлю ссылки на эти правила, вы потом почитать можете. Вот. Ну и вот к ответственности, да, вот есть административная ответственность, есть уголовная ответственность. Уголовная наступает после того, ну в том случае когда невозможно привлечь к административной ответственности. То есть, либо уже, э, ну и в определенных случаях, когда состав э, не предусмотрен административной ответственности, а сразу предусмотрен уголовной. Сейчас я расскажу и об административной, как, за что могут привлекать, кто может привлекать, и об уголовной, коротко. Вот, допустим, Кодекс Украины об административных правонарушениях. Есть статья 210. -я. Нарушение призывниками военно обязанными резервистами правил военного облика ну учета поэтому призывниками оставим до да, в покое сейчас пока это не эта тема а вот резервисты и военно обязанные это то что как раз и касается основной массы людей как и женская категору ну, женский пол так и мужской да то есть военно обязанными могут быть и женщины и мужчины и резервистами тоже и вот за нарушение правил военного учета, то, что я вот перечитывал, да, выше правила есть, э, влечет за собой, ну, например, не уведомили, да, и фактически, когда уже вас э, где-то остановят, да, когда будут там или патрули, или как там будет это организовано, возможно, и такое будет, возможно, где-то уже это и есть, то первым делом спросят, а когда вы приехали, а где вы живете и так далее, и уже выяснится, что, допустим, ага, вы уже более 7 дней пребываете, формально можно привлечь к административной ответственности. И тут влечет, то есть ну, нарушение правил произошло, какая ответственность? Штраф от 30 до 50 необлагаемых минимумов доходов граждан. Это 17 гривен 1, умножаем на 30 или на 50 соответственно получаем сумму повторная вот влечет за собой от 50 до 100 вот. Вот минимальный это 17 и вот 100 ну это допустим если повторно уже умножаете на 100 до да, это 1700 30 это э, сколько у нас э, так, 30 это 170 на 3, это у нас 510, вот, минимально, да, 510 гривен. Поэтому, ну, вроде как штраф небольшой, но следующее, да, у нас вот нарушение, мобилизационный 210. .1. Нарушение законодательства в об оборону и мобилизационную подготовку и мобилизацию. Вот, это уже, там, статья 22, да. Ну, в принципе, оно с этими правилами там дублируется, вот. И тут тоже э, минимальная от 100, то есть уже э, нарушение законодательства об обороне мобилизационной подготовки и мобилизации уже от 100, вот. То есть уже 1700 минимально, до 200, то есть 3 вот. и на должно это на граждан она а должностных лиц вот допустим на предприятии не вели какой-то учет что-то нарушили должностные лица от 200 до 300 то есть уже от 3 400 и э, до ну, я думаю что первоначально будет минимально до да, 3 400 повторная уже э, у нас естественно увеличивается санкция вот от 200 до 300 вот, это для граждан и от 300 до 500 э, на должностных лиц. Статья 201, 211 э, – это порча военно-учетных документов, их утеря по неосторожности. Ну, например, вот потеряли это призывное да, свидетельство удостоверения или испортили его там так, что невозможно прочесть, или там военный билет потеряли, то вот, пожалуйста, тоже штраф от 30 до 50 необлагаемых налогов минимум. Это вот э, сразу при, при попадании в военные, в территориальные центры комплектования и социальной... Поддержки, сразу вопрос, где военный билет, где удостоверение, нету, все, приехали. Сразу же, э, стать, согласно статье 235 Кодекса Украины про административные правопорушения, то как раз эти центры комплектования и социальной поддержки и рассматривают такие материалы, вот, составляют протоколы, рассматривают э, и привлекают к ответственности, то есть выдают постановление, вот. И, ну, естественно, это постановление можно будет обжаловать в судебном порядке и так далее, 10 дней, это уже стандартная процедура, но э, имейте в виду, что такая ответственность может быть. Вот. Э, что касается, у меня мне задавали вопрос, что касается иностранцев, да? то есть люди, которые э, иностранцы, вот, выехали там, в Польшу, в другие стра страны, да? они обязаны стать на воинский учет в консульских этих учреждениях. То есть, явиться туда и там зарегистрироваться, вот, и там стоять на учете. Естественно, если в случае как мобилизации, то там они будут проинформированы, и там им будут выдаваться эти повестки, приказы, указания и так далее, и тому подобное. Поэтому имейте в виду. За что предусмотрена уголовная ответственность? Уже за, ну, более серьезные нарушения, за уклонение, вот за уклонение. Уклонение может быть, допустим, каком? Как выражено? Выражено в том, что вы получили повестку и не не являетесь в центры территориальные ну давайте будем по сторонам называть военкомат Вот, то есть получили повестку, там указано куда, когда явиться, не явились. Это будет, ну, уже может считаться как уклонение и за такое Предусмотрена ответственность на, ну, на на лишение свободы от 3 до 5 лет. Понимаете? Вот. То есть тут уже серьезное э, правонарушение, да, и за это может быть уже уголовная ответственность. Э, есть еще ответственность за э, уклонение от военного учета или начальных сборов. Вот. То есть тут уже, э, ну, тут штраф. Вот. Тут э, это 337 статья, вот, уклонение военнообязанного резервиста от военного учета после предупреждения, которое сделано соответствующим руководителем территориального центра то есть военкомата, да, вот, э, то есть он должен сделать предупреждение сначала, то есть, ну, скорее всего, и привлечет к административной ответственности. Вот. и То есть это уже как повторно предупреждение, ну, он потом выдает поданья, вот. там все в этих э, правилах э, воинского учета, там все есть и поданья, и попереджение про криминальную юповедальность и так далее, там прям шаблоны документов, поэтому все э, строго реламентировано. ну тут штраф от 300 до 500 необлагаемых налогов минимумов. Вот, или исправительные работы на срок до одного года. Вот. То есть, ну, допустим, смотрят, если нет, э -э ну, это уже суд решает на самом деле, там, по каким, что, какую санкцию применить, э или исправительные работы, или штраф, поэтому тут не буду я уже углубляться, как это происходит. Вот, и, и это уклонение военно-обязанного резервиста от учебных сборов э – карается штрафом от 500 до 700 необлагаемых минимумов или исправительным работами на срок до двух лет. Вот. То есть достаточно серьезная ответственность. Э -э вот. И что еще я хотел бы добавить, э -э что ну вот уклонение ⁇ это вот обязательно, ну не, не обязательно, оно может быть вот как... Э -э ну, действия, да, какие-то попытки пересечь границу, там, либо получить какую-то бронь, есть такая еще форма, как э, возможность срочки от мобилизации, да, это как бронь на предприятии получить незаконно. Вот. тоже может рассматриваться как э, способ уклонения. Субъектами являются, естественно, мужчины и женщины, военнообязанные которые пребывают в запасе вот, и по, ну, получили э, специальность военную вот, или не получили эту военную специальность, проходили службу э, в инженерных частях и так далее. Э, вот, относительно возраста, ну тут опять же с 18 до э, Опять же, категории, то есть я не буду углубляться в эти по возрастам, но э, до призывного возраста. И э, освобождение, опять же, это статья 23 закона о мобилизационной подготовке и э, мобилизации. То есть там есть основания для отсрочки и для освобождения от мобилизации. Поэтому, если вы не попадаете в эту категорию, то, естественно, вам нужно, э, как сказать... Ну, есть спрашивают, вот что вот сейчас мобилизация, уже идти, э, ну, допустим, если вы не меняли место жительства, место работы, то идти вам никуда не надо, по сути. Вот, ну, это как, вы можете пойти, вас никто не останавливает, но за то, что вы не пошли, к примеру, вот сейчас э, в военкомат тот же, вам ответственности не будет. Если вам вручили мобилизационное задание или вам вручили повестку с указанием четких распоряжение когда куда явиться и вы тогда уже не пошли не явились да ну естественно могут быть же объективные причины там в тот момент там ну, всяко военные действия да не смогли допустим там с пеня добраться там куда-то ну то есть если не было никаких объективных причин которые вам мешали прибыть то естественно за, за это могут привлечь к ответственности вот поэтому имейте в виду так есть вопросы Ну вот спрашивают если не приезжайте по повестке Да если не приезжайте по повестке то будет ответственность и может еще и криминальная ответственность вот ну это же нож таки в вирішуя... решение керівник те центру він подає подання до підрозділу відповідної поліції Да і вони там притягають до відповідальності тому ну, може побідеться там адміністративним протоколом та складно, А може обідеться взагалі скажуть Ну там бувай тобто все это, тут людський фактор він не виключається. я вам кажу так як прописано в законодавстві бо я тут читаю коментарі мені кажуть о ты тут не казал, а насправді воно так. Я кажу те, что я бачу, что написано в законах. Разумеете? В порядках, правилах. И известно, э, что люди, ну, люди, должностные лица, которые там это исполняют, да, они могут тоже этого не знать и не смотреть. Для этого я вам и даю эти ссылки на эти документы, чтобы вы открывали и говорили, смотрите, так тут так написано. Для этого я и разъясняю, вот так максимально подробно чтобы понятно было всем что горят потом вот воды много налил и так далее вот так я вижу тут татьяна шаровская говорит что я не с того начала не с того начал вот народ здесь не владу без посредня. Ага. Ну, смотрите, я вам не, не запрещаю писать такие комментарии, но комментировать я это не буду. У вас свое представление какое-то о праве, я не буду... Ну, это ваше право и свобода мысли, пожалуйста. Это у нас свободное пространство, YouTube. Если вы считаете так, что вот республика, и что? Ну, вот республика, дальше что? Есть законы... Так, ну на данный момент, если не взяти повестку, то будет административная ответственность. Ну что значит не взять? А, ну вам ее вручат, ну как э, придут домой, позвонят звонок, вы выйдете или ваши родственники скажут, вот повестка, э, вы скажете, я ее не буду брать. Они составят акт, что такие-то такие, ну представятся, попросят просто представиться. Составят так, что отказались принимать повестку, составят протокол административный и припаяют вам административную ответственность. Ну что значит не брать? Вот. Поэтому имейте в виду, что на самом деле как будут действовать, я же еще раз говорю, эти должностные лица в конкретном случае, я не могу наперед знать. Но я вам говорю, что у них есть сейчас возникло право вам вручать эти повестки. И в том числе они могут, э, они могут вручаться вам и на предприятиях, понимаете? То есть вы где-то работаете, вам могут принести э, и вручить. Расписались, все. Считали, считайте, что вы уведомлены. И вам нужно будет куда-то явиться. Поэтому отнеситесь серьезно. Ну, если вручают повестку, надо брать. Вот, потому что будут потом говорить, что уклоняясь здесь. И э, уголовная ответственность никому не нужна еще да вот. тем более это такая ответственность которая не освобождает от воинского воинской воинского а, обязанность да? но ну, все на этом я закончу сегодня вот. будет мир обязательно будет мир поэтому соблюдайте законы вот и все будет хорошо